Добрый день! С вами снова я, Татьяна Панарина. И сегодня мы будем говорить о витамине, который вырабатывается под воздействием солнечного цвета. Витамин D. Но достаточно ли этого? Тем более во время самоизоляции. Дефицит витамина D, так говорят, привел к вымиранию динозавров. А представляете, если бы динозавры принимали витамин D каждый день, они могли бы жить до нашего времени и построить свою цивилизацию. Но вернемся в наше время. Дефицит витамина D ведет к разным рискам со здоровьем. У детей это рахит, авитаминоз, отставание в росте, у взрослых остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, болезнь Паркинсона, рак молочной железы и яичников, у мужчин нарушение репродуктивной Системы. В нашей пищи есть витамин D, это в жирных сортах рыб, лосось, тунец, скумбрии, ставрида, в яичном желтке, в грибах, в сыре, в печени говяжьей, но очень сложно построить свой рацион таким образом, чтобы наш организм каждый день получал достаточное количество витамина D. Даже в грудном молоке его мало, значит младенцы находятся в группе риска. Что же делать? Швейцарский завод Доктор Дюнер выпускает уникальный продукт черника Витал. В суточной дозировке по возрасту находится суточная потребность витамина Д. Кроме того, в этом напитке есть природное двухвалентное железо, которое снижает риски анемии. Витамина группы В, витамин С. Вот такой комплекс все вместе и дает нам уникальный Продукт. Причем и детям, и беременным женщинам он очень показан при гипоксии. Очень хорошо снижает внутричерепное давление. Некоторые мамы этот продукт называют находка. Теперь вы понимаете, почему для мам это находка. Где еще есть витамин D продуктов компании VivaSan? Капсулы вивака Viva 2 там витамин К и витамин D в комплексе в мультивитаминном комплексе «Бодрость на весь день». В супах и приправах тоже есть витамин D. Но это совсем другая история. И мы об этом поговорим в следующий раз. Я вам желаю здоровья, красоты, благополучия. До новых встреч!